Прошел почти месяц инцидента произошедшего с Ханче, участником Муай на концерте Ю.И. Но до сих пор не было никаких заявлений от компании. Фанатки Ханче скандируют о плохих отношениях Хан Че с другим участником Хелианом Джонгуаном. Они требуют, чтобы Хелиан Джонгуан покинул Муа. В то же время фанаты продолжают протест, чтобы прояснить ситуацию с Ханче. Официальный веб-сайт компании завис, а горячая линия заблокирована. Однако компания заявила. Они не намерены распускать группу или заменять участников МВ. Также они дали ответ СМИ, прося не публиковать спекулятивные статьи. Халей! Халей! Держи ее! Халей, прекрати обманывать себя! Ты в любом случае не пройдешь тест. Просто сдайся. Это в последний раз я умоляю тебя, умоляю. Прости! Халей! Халей! Халей! Халей! Халей! Не убегай, Халей! Вернись!